Здарова, мой юный зритель. Сегодня я затрону такую тему, как аккаунты за 100 гривен без регистрации и смс. Зачем, с какой целью, где и как можно приобрести аккаунт. Так что ставь лайк и зырь до конца это видео. А если вы любите маму, вы должны апнуть 500 лайков. Есть много платформ, на которых можно приобрести аккаунт. Не хочу вас грузить и сам в принципе не хочу париться, а назову один из самых популярных. Это Фанпэй. Итак, Фанпэй это биржа, где можно банчить и покупать плюшки практически в любой игре. Перевод денег и покупка в целом происходит через гаранта. Гарант это своего рода посредник. Вы скидываете деньгу, она остается в системе, продает, сдает вам данные от аккаунта или делает услугу. Тем делом вы проверяете и подтверждаете заказ. Если что-то не нравится, говорите сразу, не стесняйтесь. Если смотреть со стороны продавца, можно продавать аккаунты, в основном банчатся шоу клав версию, с тем версию тяжелее найти. Второе, это делать прокачку. Эти две вещи взаимосвязаны, ибо если ты купил аккаунт, если он нулевый, заказываешь прокачку, все очень понятно и логично. Конечно, может быть другая сторона медали, если ты покупатель. Итак, проблемы покупки, которые могут возникнуть. Что я под этим имею в виду? Проблемы могут быть такие как, первое, вам поведется глупый продавец, который вообще не алю, не может грамотно продать услугу. Ты ему одно, он тебе другое, чуть позже покажу переписку с одним из таких. Второе, аккаунты легко восстанавливают. И эти две вещи опять же взаимосвязаны, так как если продавец не внушает доверие, то и аккаунт будет скорее всего восстановлен. А там проси-не проси замену, попросят доказательства. Вот вам переписка с продавцом, о которой я говорил. Первое, чтобы не возникало проблем, снимайте то, как вы покупаете аккаунт. Вводите данные, в случае, если вы не войдете уже на данном этапе, то уже можете смело профануть продавцу, что не можете войти, ибо фанпэй такая платформа, где все пытаются урвать свой кусок. Скажет, вы нас обманываете и так далее. Предоставьте нам доказательства. Второе, если зашли на аккаунт на сайте Social клаба, то залетайте сразу в настройки и делайте аккаунт под себя. Лучше поменяйте язык на китайский, меняйте почту, пароль, поставьте аутентификатор от гугла и ставьте двойную защиту. Это как можно больше обезопасит вас от восстановления. Третье. Если попался аккаунт пустой, и вы хотите его прокачать, лучше подождите дней 5-7. За этот срок в среднем восстанавливают аккаунты. Если ничего не произошло, можете уже попробовать прокачать аккаунт. Кстати, я тут на фанпэй работаю, да? Вот вам мой никнейм, если будете на сайте, можете что-то взять или пообщаться. Это не реклама, да, так что если будет время, заходите на сайт, ссылочка будет в описании. Четвертое. Помните, что всегда аккаунты могут восстановить. Пятое. Просите замен. Для покупки выбирайте проверенных продавцов, ибо они дорожают репутации и в любом случае вы можете оставить отзыв. Если возникают какие-то проблемы в общении, найдите и вовремя задайте такой вопрос. А аккаунты свои или ворованы? Большинство скажет свои. Но помните, это не так. Все аккаунты либо взломанные, либо ворованы. Из-за этого такая маленькая цена. Вот такая вот темная сторона медали у этих аккаунтов. Так что если у вас восстановили аккаунт, вы уже на этой почве можете разнести продавца. Вариантов предостаточно, но самые основные это, первое, сэкономить время и деньги. Второе, 300 рублей равен 1.0. Чисто купить аккаунт, найти своего врага и орбитальнуть его с орбитальной пушки. Еееее, чисто тру тема. Ставь лайк, если понял, о чем я. ха, -ха, -ха. Третье, например, для какого-то проекта, для видео и так далее. Итак, давайте же все вместе заценим, ведь я сейчас только что купил аккаунт, что находится на данном съечуде. Как он выглядит, что на нем есть и повезло ли сегодня нам урвать что-то годное и увидим ли мы что-то значимое. Итак, давайте же заценим, чего мы сегодня увидим. По факту мне этот аккаунт не нужен, и я готов отдать его вам. Для этого нужно сделать всего-то простые манипуляции. Поставить лайк на это видео, подписаться на канал и сделать репост этого видео с моей группы ВКонтакте. И через неделю аккаунт будет у вас. Кстати, можете заказать что-нибудь в группе, ибо аккаунт, который я под шамане будет уже прокачанный. И тот, кто его получит, я уверен, останется довольным. Так что, всем удачи, мои кореша, сестры, братья, трухарды. В общем, давайте, увидимся. Увидимся, всем пока, все, давайте ББ тупо реально, see you later, вас пацаны, все, давайте, ха. -а -а -а.